Казань стала самым креативным городом России по версии британского издания The Colored Journal. Столица Татарстана обогнала в рейтинге Москву и Краснодар. На создание туристских кластеров Великий Булгар и Свиярск будет направлено более полутора миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. КФУ улучшил свои позиции в рейтинге Round University Ranking. По сравнению с прошлым годом, Казанский федеральный поднялся в рейтинге на 54 строчки и в настоящий момент занимает 257 место. Это пятый показатель среди российских вузов. Казань присоединится к акции ⁇ Свеча памяти ⁇ Мероприятие начнется в ночь 21-22 на 22 июня в парке Горького и завершится в парке Победы. «Сименс» готов построить поезда для высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Немецкая компания уже провели испытания двигателя, которым оснастят новые высокоскоростные составы. Названы имена лучших медиков Татарстана, торжественная церемония вручения премии «Акчи Джеклер» прошла в День медика. 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Теперь казанцам придется платить в среднем на 3,5% больше. На установку камер наблюдения в Казани потратят 31 миллион рублей. Камеры появятся в парках, скверах, на остановках и в других местах массового скопления людей. В Казани начнут делать сувениры для искушенных туристов. Сувенирная продукция станет более качественной и запоминающейся.